Короче, вот так вот мы будем играть, ребят, снежки, пока коронавирус идет, Собирать снег с балкона. И просто, просто, ты в какой комнате, братан? Это челлендж такой. Просто кидаю снежок тебе в хату. Ну ничего страшного. Тау-тау-тау-тау.